Игорь Мерлин представляет. Привет, дорогие друзья. С вами Игорь Мерлин. Угу. Ну что, сегодня оторвемся по полной программе. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас эфир примерно займет где-то полтора часа. Где-то полтора часа, может чуть поменьше. Я думаю, что мы успеем. И сегодня... У нас очень важная тема, я обещал ее развернуть э, несколько дней назад, говорил на своих занятиях, что обязательно я это сделаю. И сегодня наша тема, которую мы с вами разбираем, это почему не получается накопить деньги. Меня зовут Игорь Мерлин, я наставник по увеличению доходов. Помогу пробить ваш финансовый потолок и настроить денежные потоки. Убрать блоки, страхи и сомнения обрести уверенность и мотивацию. Среди моих учеников и клиентов много предпринимателей, владельцев бизнесов, самозанятых и фрилансеров, а также есть депутаты, миллионеры и топ-менеджеры крупных компаний. Записывайтесь на диагностическую консультацию, ссылка под этим видео. Сегодня мы разберем, что такое входящие и исходящие денежные потоки, как правильно тратить и экономить, я расскажу про то, что богатство начинается с малого, это основная часть, то есть как нам сделать так, чтобы богатство начало приходить. И расскажу, где брать деньги на роскошь. И, конечно, расскажу про умножитель денег, про новое, то, что у нас теперь есть, умножитель денег. Ну и, конечно, дорогие друзья... Конечно, пожелания, как правило, в конце всегда у нас пожелания. Я эти пожелания вам высказываю. Вот как-то так. Такая у нас сегодня с вами программа, дорогие друзья. И теперь, когда вы уже собрались, мы начинаем. И начинаем с того, что такое входящие и исходящие денежные потоки. Ну, это очень просто на самом деле. Я всегда привожу... Обычный школьный пример, когда есть бассейн, есть труба, по которой втекает в бассейн, и есть труба, из которой вытекает. Вот так же и в нашей жизни происходит процесс, когда в одну в трубу втык, э, в, э, втыкает, втекает денежный поток, а из другой вытекает. Но здесь еще не все. Есть некоторые «но». Когда мы решаем школьную задачу, там у нас нет сантехники, да? Кранов нет. Здесь в нашей жизни есть краны, входящий поток. Открыли кран, получили зарплату, сдали проект, получили гонорар. Ага, закрыли. А выходящий поток, там тоже есть краник. Когда мы сидим дома, ничего не делаем, но вот вдруг заказали себе там обед из ресторана какой-нибудь еды домой. Краник открылся, выпустили кусочек денежного потока и закрыли. Но ну, это, конечно, шутка. Но здесь в каждой шутке, как говорится, есть доля шутки. И чуть подробнее я расскажу дальше, пока мы как бы... Э, вот первая часть у нас вводная, входящий, выходящий поток, чтобы вы понимали, какие-то деньги к нам приходят, какие-то уходят. Что с этим делать дальше, как можно себе накопить на роскошь и вообще как начать копить деньги, собирать их, я вам расскажу чуть ниже. Вот. И э, если мы берем не просто какой-то э, домашний свой э, ну, быт, да, когда мы тратим деньги, еду покупаем, там, э, там стул купили, еще что-то, то когда мы это переносим на бизнес, то в бизнесе получается у нас следующее: что есть какие-то доходы, а есть какие-то так называемые издержки. Издержки поиздержался в дороге, как у классика. То есть, издержки это нечто, что... Ну, затраты, короче. Короче, затраты те, которые на бизнес. там да? На транспорт, на бензин, на, на зарплату. Все это издержки. Издержки производства. Вот. И теперь мы, так как вводная часть у нас благополучно закончена, и теперь мы переходим к одной из основных частей – это как правильно тратить и как правильно экономить. Так вот, дорогие друзья, я скажу по опыту, потому что я много лет занимаюсь консультированием. Через мои руки прошли люди и бедные, и средние, и состоятельные, и богатые, и очень богатые, и топ-менеджеры компаний, и депутаты, и миллионеры – вот. То есть все-все-все прошли через мои руки, очень много прошло людей в разное время. Плюс ко всему я сам занимался бизнесом много лет, у меня было много разных бизнесов, и поэтому я понимаю, как происходит процесс в бизнесе. Ну, к тому же, ну, на всякий случай скажу, что одно из моих образований – это системный анализ управления бизнес-проектами. Да, я это образование получил, да, при Академии имени Плеханова в Москве. Ну, плешка. Да. А, там такой есть Мирбис, или э, его еще называют э, Высшая международная школа бизнеса. Ну, э, не столь важно. Просто я вам почему говорю, что я как бы понимаю, на, э, вот какие происходят процессы. Я умею не только там стучать в бубны, да, в какие-то там... Это тоже умею. ну вот образование мое позволяет именно широко смотреть на разные бизнес-процессы и на то, что связано с деньгами. Плюс ко всему, дорогие друзья, мне самому пришлось на своем собственном примере, на своей шкурке испытать многие процессы. Поэтому я это вам рассказываю, делюсь в том числе и своим опытом. Сегодня будет несколько таких рассказов я наметил про свой собственный опыт. Так вот, продолжаем дальше. Как правильно тратить и экономить? Ну, во-первых, многие люди, которые ко мне приходят, они не ведут бюджет. Ну вот не получается вести бюджет. Я по себе знаю, что я много лет вообще не вел никакого бюджета. Многие люди думают, что вот какой бюджет, я получаю зарплату. И ее едва хватает там на три недели, а потом я занимаю деньги, а потом получаю зарплату. То есть какой там бюджет, зачем его вести? А вот это, дорогие друзья, большая ошибка. Дело в том, когда вы учитываете в бюджете, ну вас не заставляют там учитывать каждую копейку. Ну примерно вы должны вписывать там, ну допустим, плюс-минус тысяча хотя бы рублей, если у вас там 20 тысяч или 30 доход, то это обязательно нужно делать, плюс-минус. вот У меня там другие плюс-минус, потому что все затраты нельзя учесть иногда. Иногда там, э, ну, так получается, что вот какие-то затраты -да забудешь. Потом смотришь, баланс не бьет. Ну, сейчас вспомнишь, где же эти 20 тысяч? А, -а, -а, -а да, точно, точно, было такое. Другими словами, дорогие друзья, очень важный момент, что необходимо все-таки вести хотя бы примерный вам баланс. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы вы понимали, куда у вас вот эта выходящая труба из бассейна, куда в основном выходит все вот это. Некоторые скажут, да, у меня и так все понятно выходит там, коммуналку надо платить за ребенка, платить там, то все, все понятно. Но это понятно в голове. Поверьте, друзья, как только вы начнете с бюджетом разбираться по-настоящему, начнете записывать это дело как минимум, начнете это дело просчитывать и начнете это видеть по-другому, вы поймете, что в вашей жизни что-то не так происходило. И на самом деле вы сможете многие, я потом об этом более подробно расскажу, можете многие вещи увидеть, те, которые... Страты, которые вам не нужны и не принесли ничего полезного в вашу жизнь абстрактно да на самом деле пока это только вводная часть <coughs> продолжаем одна из основных вводных частей так вот еще очень важное правило очень важное правило когда я сейчас рассказываю о том как правильно тратить и экономить Обязательно должна быть подушка безопасности. Финансовая, конечно. Обязательно. Как это делать, я вам расскажу чуть позже, к концу ближе. Расскажу подробно, что откуда берется. Но сейчас очень важно, чтобы у вас отложилось, чем бы вы ни занимались, какие бы вы там ни вели виды деятельности, обязательно должна быть подушка безопасности. И это не я придумал. Это давно уже придумали люди, у которых большие... Обороты, у которых много всяких денежных потоков, входящих, исходящих. Не просто кран входящий и кран исходящий, как, как в нашем простейшем случае, в простом примере. Угу. Так, а у меня тоже раньше были всегда долги. Посмотрела вас, выбралась из долгов. Спасибо. Ну вот, круто. Ну, спасибо большое. В инстаграме мне пишут. Да, ну вот... Работает же, правда? Вот. Причем я знаю, эта девушка не самая богатая. Она не депутат, не миллионер, не миллиардер. но обычный человек. Правда? Спасибо. Спасибо за отзыв. Понимаете, да? Это город Томск. А, у нас... У нас длинные руки, как говорил Остап Бендер, да? Вот. То есть... У меня, конечно, в основном сейчас клиенты, те, которые состоятельными, с миллионными, почему-то русскоговорящие, но живущие за границей. Я вам скажу, 80% моих клиентов, они именно такие. Живут там в Европе, в Америке. Да, почему-то так, я не знаю. Может быть, потому что у них есть на что оплатить мои услуги. Может быть и так. Но я, дорогие друзья стараюсь от всей души, чтобы охватить как можно больше слои по финансам. Сейчас я расскажу, зачем я это делаю. Вот я придумал вот этот умножитель денег, для чего? И там сто... стоимость копеечная, 2500 рублей. Вот. Для чего я это делаю? Дело в том, что вот видите, отзыв написали, что вот только начала смотреть. То и там избавилась от долгов и так далее но это пока человек только на первой ступеньке первое что надо там снизить я тоже про это чуть попозже проговорю вот снизить то что тратится избавиться от долгов а потом пойдет в рост но люди как правило например ко мне обращаются конечно пишут но Поймите меня правильно, дорогие друзья, для кого-то там мои услуги очень дороги. Ну, я имею в виду личное сопровождение, а для кого-то дешевые. То есть, если брать по европейским, по американским меркам, то я вообще по дешевке. Ну, я так себе думаю. То есть, там получается несколько тысяч долларов. Это как бы месячная зарплата у рабочего даже меньше понимаете, да, о чем я говорю? А для тех людей, которые опять перейдут выше на уровень, они же опять, понимаете, я же все это делаю не просто так, что вот благотворительностью занимаюсь. Конечно, я помогаю другим людям, но я понимаю, что помог я одной девушке, двум, пятерым, а у меня таких тысячи, о которых я даже не знаю, они смотрят мое видео. И в следующий раз они уже избавятся от долгов и кому они придут? К тому, кто им помог, придут ко мне и принесут денежек еще больше. То есть я работаю на перспективу там на 3-5 лет вперед. А вы скажете, ну что, Мерлин, такой, ты же вроде такой крутой, там все эти миллионеры. Я работаю со всеми. Даже если мне пишут, пишут в личку: вот кто-то из вас писал, я обязательно отвечаю, если я понимаю, что. Там, у меня нет такого времени, чтобы я помог. Я просто присылаю, например, какие-нибудь наборы видео своих, где я уже все это рассказываю. Задавайте вопросы, я вам тоже пришлю, если у вас есть вопросы, наборы видео своих, чтобы вам помочь. Вырваться хотя бы. Понятно, может, у вас нет сейчас денег для того, чтобы меня нанять. Но это только сегодня. Хорошо. Продолжаем, друзья. И мы с вами говорили про то, как правильно тратить деньги. Я вам говорил про бюджет и говорил про то, что подушка безопасности должна быть всегда. И что я позже расскажу, как, как эту подушку создавать и что с этим делать дальше. Вот. Еще нужно... Вот что вам запомнить, дорогие друзья. Это то, что... Есть траты важные, а есть неотложные. Это как дела. Есть важные, есть неотложные. Какие надо делать? Ну, дела, например. Многие делают неотложные дела. На самом деле это не совсем так. Нужно смотреть, потому что иногда, как говорится, за деревьями не видно леса. И люди, которые... Вот в прорыв бросаются, делают какие-то дела, которые там срочные, как им кажется, а на самом деле неважные. Они не ведут к прогрессу, не ведут к продвижению. То же самое и денежные затраты. Чуть позже я вам расскажу, когда я буду говорить, почему не получается с этим разобраться, почему не получается накопить денег, я там подробно расскажу. Это будет к концу ближе. Понимаете, да? Вот. Таким образом, дорогие друзья, вы теперь уже начали понимать, где-то внутри начали соображать, что вот это вот как-то так, а вот это как-то так. Хотя, знаете, вот, как говорится, ну, я уже зарекался много раз и все равно нарушаю свое слово «помогать бесплатно». Не потому, что я такой алчный, да, какой-нибудь там циничный какой-нибудь монстр. Нет, дело в том, что когда люди бесплатно, они не ценят труд. Ну вот мой, например, я-то его ценю. Я понимаю, сколько лет мне нужно было, чтобы этим ну, научиться помогать людям. С другой стороны, люди, которые хотят бесплатно, у них не получается, почему? Потому что они там начали нахватались отовсюду, со всех сторон, как бы бесплатно, а в результате ничего нет. Я почему так уверенно вам рассказываю, друзья? Не догадывайтесь? Да потому что я и был сам таким. Я думал, что вот сейчас бесплатно, сейчас вот это нахватаюсь, то и все. Но на самом деле это не приводит к построению большой жизненной системы и выхода из тех состояний, которые, ну да, там чуть-чуть поможет, да, конечно, помогают бесплатные материалы, но надо строить системы. А так как нет обратной связи, ну он там что-то Мерлин рассказывает, а я это буду делать, не буду, я не знаю. И делают единицы, кстати, единицы, у них получается. А в основном массе посмотрели, о, все, классно, видео, теперь я все знаю. И через неделю забыли. Потом вспоминают, да, что-то такое было. Понимаете, о чем я? Это о том, что должна быть обязательно мотивация. Про мотивацию я чуть позже скажу. Включенность в процесс это можно назвать. Для того, чтобы у вас начало получаться по-настоящему, нужна вот эта вот внутренняя мотивация, включенность в процесс. И мы продолжаем про то, как правильно тратить и экономить деньги. Я говорил, что есть важные дела, есть неотложные. И вы наверняка слышали это сюда же. Слышали такую фразу, что мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Еще раз повторю. Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Даже если вы знаете на своем опыте, кто-то там одевался на рынке, там на Черкизовском, да, когда он был еще открыт, и что там, купил вещи, два раза постирал, и все, она уже не имеет того вида, который, который хотелось бы. А есть вещи, которые у меня есть по 20 лет, например, положенные фирменные, там разные, еще вот лежит там вот парочку вещей, я прямо отсюда вижу вот этой штуки. Такая с балахоном у меня есть. Более 20 лет. Я покупал ее в фирменном Адидасе. В, в начале 2000-х было дорого. Вот. Магазин Алимп только тогда открыли. Первый магазин Алимп. Там Адидас все это вот, купил. И до сих пор оно носится. его даже не видно, что он. Хотя таскал везде. В Таиланд. Оно со мной эта кофта ездила. Спасала меня от, от кондиционеров. Везде я был. Она там и валялась и стиралась. Ну, тысячу, может быть, раз уже, я не знаю. Но все равно выглядит нормально. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что... Есть такая вот хорошая пословица, что мы покупаем ненужные вещи за деньги, которые нам не принадлежат, чтобы показать людям, которых мы не знаем. Круто. То есть берут кредит, чтобы купить этот автомобиль или iPhone. Я сторонник, вот, может быть, это вам и не подойдет на самом деле, но я сторонник такой, такой стратегии, что я покупаю вещи, те, которые нужны мне. Те, которые вот именно мне, что я пользуюсь, они меня устраивают. Даже скажу больше, вот, там, скоро покажу распаковку. Пришла мне гитара, Fender, вот, индонезийской сборки, Fender по лицензии американской. Зачем? Электрогитара, блин. У меня же есть гитара. Ну, электро. И вторая, да. Потому что мне нужна она для того, чтобы заниматься. Вот. Они разные. Для разных стилей музыки. Вот. Ну, потом покажу вам. Увидите в Инстаграме. Вот. Что дальше? Например, iPhone, да, взять. Вот многие люди... Стараются, вот вышел там 12, 10, все, 10x, 12, 13 и начинает покупать. Он им не нужен. Он им не нужен только смотреть в соцсетях. У меня, я вам признаюсь, я себе могу позволить любой iPhone купить, но у меня, вы будете смеяться, 7+. Вот сейчас трансляция ВКонтакте идет через 7+. На самом деле меня это устраивает, то есть меня полностью устраивает. И, ну, как бы, у меня есть много там, всякой особой дорогой техники, всяких прибамбасов. У меня, я люблю вообще, гаджеты всякие, у меня много чего есть. Вот. Но вот этот именно аппарат меня устраивает, и я просто не понимаю, зачем мне нужен. Ну, Он износится, я куплю себе последнюю модель опять, и опять она будет. Для моих целей этого хватает. А люди некоторые с зарплатой в 20 тысяч берут кредит, покупают телефон, теряют его или разбивают и выплачивают потом. То есть это то, понимаете, о чем я говорю? Что здесь нужно, я про это чуть позже скажу, я про, это скажу я, я про это скажу так, что вот те исходящие денежные потоки, они должны быть оптимально обусловлены оптимизированные, оптимально должны составлять не, некое такое вот, не, необходимость, не, оптимальная необходимость, что ли. То есть, что вам нужно? Лишний роскошь, э, роскошь, это, конечно, хорошо, может быть, но для того, чтобы я потом в конце расскажу, что такое роскошь, для чего она, откуда берется, но для того, чтобы понимать внутри, спасибо спасибо за сердечки, э, для того, чтобы понимать внутри, как этот процесс идет, Необходимо для себя решить, вам это нужно, для чего, много раз задавать. Один из моих коллег, мы с ним водили по горящим углем, углям, вот, много людей, я более 10 тысяч человек сам лично провел по горящим углям. Бывало по 500 человек за раз на стадионах, ну, было такое в моей деятельности, можете там где-то ВКонтакте фотки есть, все это, вот. Дело в том, что у моего этого друга, коллеги была такая фишка. Вот сейчас вам поделюсь. Он, конечно, выходец из Украины, и жена его тоже. Они такие сладкая парочка. Вот. и у обоих у них лежала в кошельке такая бумажечка. И он говорил, когда я открываю кошелек, и там написано: "Оно тебе надо". И я начинаю думать: "Ну, оно мне надо". Оно тебе надо? Вот, непонятно. Если не надо, когда что-то собрался покупать, я чуть попозже расскажу про эмоции, которые там, про покупки и так далее. Понятно, да, дор дорогие друзья? А, я вам рассказал про то, что мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Вот. Те вещи, которые нужны, надо покупать. Вот мне нужен микрофон, допустим. Вот там микрофон. Я купил... Тот, который мне нужен, да, вот это радиомикрофон, вот, именно тот, который нужен, а не тот, который просто я могу себе там просто купить задешево. Это дорогой микрофон, вот, потому что я все время за записываю всякие вебинары и так далее, мне нужен хороший качественный звук. Понятно. Хорошо, и продвигаемся дальше. Продвигаемся дальше, и у нас с вами, дорогие друзья, следующая тема такая большая, большая тема, я вам расскажу подробно. Богатство начинается с малого. Да, и для того, чтобы начать становиться богатым, необходимо определиться, что есть богатство. Вот что для вас есть богатство? Я вам рекомендую прям прописать вот, что для вас есть богатая жизнь. Я обычно применяю такую поговорочку: кому хлеб черствый, а кому икра мелкая. Спасибо, друзья, за сердечки. Я понимаю, что вы на одной волне. Кому хлеб черствый, а кому икра мелкая. И вот в этом самом состоянии, спасибо за сердечки, в этом самом состоянии, когда вы находитесь вы начинаете понимать, вот для каждого человека богатство это что? Вот это что? Вот человек богатый. Не просто богатый там, как я говорю, буржуй в цилиндре с сигарой. Я не хочу быть таким богатым. Вот. Я хочу быть другим, состоятельным человеком. То есть для меня критерии одни, для вас могут быть другие. Но для того, чтобы что-то начало получаться, я про это дальше тоже скажу. Необходимо понимать, что для меня есть богатство, хотя бы минимальный уровень. Если раньше взять там, при Советском Союзе, то богатым считался человек, может быть, у которого есть автомобиль а, Жигули первой модели. Да? <laughs> то есть это богатый человек. А, а, для для кого-то еще что-то, для кого-то еще что-то. Икра мелкая. Да, хлеб черствый. То есть, вот первое, что, дорогие друзья, определитесь, что для вас есть богатство. Вот богатство – это как? А тут есть разные критерии. Ну, конечно, там духовное богатство с этим понятно. У нас многие люди духовно богатые и так далее. А вот материально. Мы сейчас говорим про материальный план. Нужна ли вам машина или что вы хотели бы делать? Вот у меня, например, сейчас нет машины. Я ее продал, потому что она мне не нужна. Ну, правда, мне на ней некуда ездить. Вот Я там подруге покупал машину, точнее, ну она на ней не стала ездить. Говорит, у меня там сумку неудобно носить, надо на чем-то ездить. А я, например, ну, когда есть возможность, куда-то ехать не надо, я вызываю такси, еду на такси, да, беру комфорт плюс, ну, бизнес-класс редко беру, обычно комфорт, комфорт плюс беру, и кто Яндексом пользуется, знает, что это такое. Ну, Не во всех городах это есть, наверное, в Москве это есть, то есть есть выбор, я сажусь и еду, куда мне надо, когда я еду, мне не надо думать, кого я обгоняю, чего я думаю, занимаюсь своими делами. Просто отдыхаю, может быть, там, втыкаю э, в планшет или еще что-то, понимаете, да? То есть я, как бы, пока дорога, она меня не утомляет, так, как это было бы, если бы я был за рулем. А, это взялось не просто так. У меня было много разных машин в свое время. Э, я когда-то гонял за границы машины, у меня каких только не было машин. Э, начиная с 90-х, в 94-м, по-моему, первый раз я поехал, пригнал там себе Audi, ну много было у меня всяких машин, всяких машин перепробовал, вот и буквально у меня уже машины нет лет пять, наверное, да, я продал. Почему? Потому что я все время путешествую, пока я путешествую, машина стоит. Вот меня не было там почти три года. Я перед отъездом хорошо продал машины. вот. И мне говорят: да как же ты без машины? Ну я считаю, что на такси мне удобнее. Это не значит, друзья, что вам так удобно. Например, моей там клиентке, она говорит, говорит, я на такси не могу, у меня ребенок. А когда ребенок, такси это не то. То есть я хозяйка себе, куда хочу, туда еду, с ребенком там остановились. Там, туда. Это да, это святое. И поэтому говорю, дорогие друзья, необходимо определиться, что для вас есть богатство. Для меня машина не является богатством. Для меня богатством является наличие нескольких бизнесов, которые приносят денежку, нормально. Вот. вот это я считаю для меня. Почему? Вот эти ручейки потом про эмоции я вам расскажу. Для кого-то вот надо, чтобы вот там квартира была, там пентхаус, например. У меня есть такие клиенты, у которого там в двух ярусах там квартира и так далее. Ну, я не знаю. Я сторонник такого, знаете, минималистического образа жизни. То есть при минимуме каких-то... Я люблю очень комфорт. Вот если кресло, то оно удобное, оно дорогое на самом деле. И мне удобно на нем сидеть. Плюс там всякие там, подставки, накладки. Я как бы чувствую себя хорошо. Вот. Плюс технику я люблю дорогую. Там У меня дорогие камеры. там, там MacBook Pro хороший. Вот. Но это не всем надо, вам, может быть, что-то нам нужно другое. Я почему это все так долго рассказываю? Для того, чтобы вы определились, хотя бы пока я рассказываю, что вам для жизни нужно. Для жизни, если у вас семья, то, может быть, вам нужен автомобиль, вы постоянно ездите, например, на дачу хотя бы там раз в неделю, уже нужен объемный автомобиль вот. или еще что-то. У меня, э, я дачу продал. Вот, одну квартиру продал, вторую подарил, вот. ну, то есть, у меня своя жизнь, понимаете, друзья, у вас своя, и для нас богатство – это разное, кроме духовного, духовное богатство у всех у нас общее, да? мы же духовные люди, вот, хорошо, так вот, определились а, про богатство, и, например, а, вот какой пример хотел хотелось жизни привести еще… А вот когда-то в начале 2000-х, это был где-то 2001 год, ну представляете, да, 20 лет назад, я купил маме квартиру. Купил маме квартиру, она у меня живет далеко от Москвы, 700 километров, и, в общем-то, провинция. И я что сделал? Я сделал так, чтобы в этой квартире был ремонт. Это сейчас все знают. А тогда Евроремонт тут в городе вообще никто не делал вот мне приходилось из москвы пригонять сюда материалы даже там всякие саморезы потому что ничего не было это сейчас можно все купить а тогда этого просто не было вот и ребята которые тут делали ремонт они полгода ремонтировали я их по, по телефону консультировал нормально да вот они вот, что это такое, вот вы, мне, вы нам привезли, вот мы не знаем, как тут, там резьбы нет. Я говорю, это молотком надо забивать, это, ну, там всякие штуки, понимаете, да? Или какие-то принес, ему говорит, это что такое? Я говорю, это обои разглаживают специальное пластиковое, они даже не видели такого. Зато потом, когда ремонт сделали, они своих клиентов приводили и показывали, вот это мы сделали. Я уж не говорю там про электрику и про прочее. Ну, короче, квартира с евроремонтом. И на самом деле я привык жить в других местах. И вот сейчас, пока пандемия, я сбежал из Москвы. Каюсь. Сбежал. Вот. И э, то, что, например, для моей мамы эта квартира кажется прям супер-пупер, там сверх какая-то лучше всех на свете, тем более это в элитном доме, который считался на тот момент здесь, вот местный прям элитный дом такой, все как, э, и ремонт, все... А я считаю, что я пока временно в ссылке, потому что я не могу выехать за границу, там то пандемия, то еще что-то, то тут еще семейные дела навалились, и я пока вот кручусь туда, верчусь, понимаете, о чем я говорю? Что э, для разных людей разные ценности в жизни, то есть если для меня, я считаю, что для нее это рай, а для меня это ссылка, ну не ад, конечно, все тут есть, все работает, конечно, но для меня это, я и говорю в шутку, ссылка, что для меня но она, конечно, обижается, вот чтобы... <смех> такое. Поэтому, друзья, нужно выбрать особо для себя, еще раз повторяю, что такое богатство. Вот богатый человек это кто? Не обязательно какой-то сосед или там бизнесмен или те люди, которых вы видите по телевизору, а вот вы для себя, вот для вас это что? Понятно, да, я так долго рассказываю. Вот. И э, сейчас расскажу о том, э, дорогие друзья, почему же во многом у людей не получается... Мы сейчас, э, наша тема сегодня, это почему не получается накопить деньги. Мы все такие дополнительные аспекты разобрали, теперь пройдемся еще по пунктам, почему не получается и что с этим делать. Ну, во-первых, во должно быть... Желание должна быть мотивация это делать, это сделать, быть богатым человеком, если вам это надо. Это не всем надо, кому-то достаточно, как помните, говорил Шерлок Холмс, чтобы у него был подворотничок, там еще что-то, вот и все, ему этого достаточно. Вот. Но э, сейчас у нас век потребительства, и поэтому хочется, чтобы все было, всего было много, все было красиво, удобно. И про роскошь расскажу чуть позже так вот когда нет этой мотивации то ничего не получится откуда брать мотивацию и первый момент откуда брать мотивацию я уже сегодня вам рассказывал нужно определиться что для вас есть состоятельный богатый человек какой вы себя каким бы вы считали себя богатым для кого-то одна машина для кого-то три надо чтобы было в семье у каждого у жены и у ребенка тоже машина. Почему нет? Вот. Нормально? Да. Икра мелкая, хлеб черствый. Да, кому что. Вот. Как только вы выберете вот это, у вас появится мотивация этим заниматься. Как только у вас появится мотивация, необходимо проставить правильные цели и прописать правильные планы. Чуть позже я расскажу, почему так. Дело в том, что многие люди, может быть, я открою вам секрет, многие люди живут не своей жизнью, абсолютно не своей жизнью. Почему так? Вы спросите, Мерлин, как это так? Живут не своей жизнью. Да вот так, дорогие друзья, потому что навязанные планы и цели – заставляют вас тратить время не на то, что важно для вас, а на то, что важно для кого-то, кто на этом хорошо зарабатывает. И это хорошо видно, очень понятно, когда мы смотрим моду. Да? Вот Модно сегодня там, для женщин красные ботфорты с зеленой полосой в оранжевую точку. И смотришь, эти ботфорты все носят. Идут они, не идут. Нужны они, а все носят. Почему? А потому что вот модно. Или шляпка такая. Вот. Или еще что-то. То есть, это вещь, которая не нужна абсолютно. Стоит дорого. Понятно, раз мода. Это то же самое, как, знаете, было с обручальными кольцами. Если вы не знаете, то когда-то вообще колец никаких не было. Это придумали я не помню в какой стране хитрые ювелиры разрекламировали, что когда люди женятся, обязательно надо покупать кольца. А кроме этой компании никто их не выпускал тогда. И они хорошо обогатились, потому что начали эти кольца выпускать по лицензии там и так далее. То есть это был рекламный ход, в общем-то. Это был даже маркетинговый ход с этими обручальными кольцами. Ну, это одна из версий, конечно, я не говорю, что это правда в последней инстанции, но если задуматься, так и есть. Потом придумали праздник Святого Валентина, чтобы деньги, чтобы люди покупали, или там Хэллоуин везде, чтобы люди покупали всякие там страшилки. Почему так? То есть кто-то на этом зарабатывает, а мы с вами дураки бежим покупать, да, шляпу Хэллоуинскую, вот эти всякие краски, чтобы себя раскрасить. Кто-то на вечеринках зарабатывает, может быть, раз в год это происходит. Я не говорю, что это правильно, неправильно. Я просто говорю о том, что вам нужно для себя решить. Какие у вас цели, какие у вас планы, чего вы хотите на самом деле, куда вы хотите, с кем вы хотите, как вы хотите, сколько вы хотите конкретно в рублях или в долларах, или в евро. Понимаете, о чем я? Когда вот этого нет, получается, жизнь непонятно какая. Вернемся в начало нашей беседы. Помните бассейн, кран э, с входящим денежным потоком и кран с выходящим. Все, и получается, что бардак. Никто ими не управляет, потому что непонятно. Э, непонятно, вот на моду слили деньги, вот. а источника нет. Про источник я вам расскажу. Потому что есть надежная система. Буквально завтра у нас будет с вами интенсив, который называется умножитель денег. И там я расскажу, как с входящими потоками разбираться конкретно. Как себе там, чуть позже расскажу. Вот Завтра у нас будет, так что, друзья, можете записываться на умножитель денег. Ссылочка, если вы смотрите... В Инстаграме, то ссылочка есть в профиле. Если вы смотрите в других социальных сетях, можете по запросу, я вам ссылочку пришлю. А те, кто сейчас смотрит на Ютубе... вот тут много написали уже. Я вам сейчас ссылочку высылаю. Угу. Так, что тут на Ютубе написали? Года два назад приобрел денежные мантры. Пел их для себя несколько месяцев. Очень сильно... Финансово сдвинула. Доходы в десятки раз увеличились. Супер. Так. Анна пишет. Когда много вещей, тоже плохо. Надо тратить свою энергию за уходом этих вещей. Потом расскажу. Так, Виктория. Я полностью согласна, что пока выполняешь чужие идеи, ничего не заработаешь. Ну вот, именно так. Да, друзья. Да, если, если вы... Не работаете на свое будущее, то вы работаете на будущее кого-то другого. Вот про наемных работников это вот как раз, как раз самое то. Сейчас я еще в этом выложу. Так, аналогично. Так, про финансовую свободу. Тут пишут, ох, сколько много. Вы гений, пишет Валентина. Спасибо, Валентина. Лучше, когда дарят. Круто, классная фишка. Благодарю. Я просто У меня много сейчас в социальных сетях жить и в пассивном доходе. Вы помолодели даже. Ну а что делать? Валентина. Так, я вам тоже отослал сюда ссылочку. Я, друзья, просто не всегда могу смотреть в чатах, потому что я рассказываю. И у меня есть шпаргалка. <смех> на которые я тоже смотрю, чтобы все вам выдать то, что есть. Так вот, друзья, вы можете переходить, записываться. А мы с вами продолжаем дальше. Продолжаем дальше. И а, что у нас по плану? По плану я вам говорил, что нет отсу отсутствия планов и отсутствия целей. Вот как правильные цели, как правильные планы делать? У меня куча из всяких видео. Если вам это необходимо... Друзья, подписывайтесь на наши социальные сети, подписывайтесь на телеграм-канал, задавайте мне лично вопросы, я вам пришлю подборочку, мне и специальная, как правильно ставить планы, цели, что мамонта нельзя съесть целиком, а можно по кусочкам, вот. И мы с вами продолжаем дальше. Мы сейчас говорили о том, почему получается так и что мешает, чтобы чтобы накопить деньги, накопить какие-то хотя бы деньги. Так вот, отсутствие цели и плана. Дальше. Мало действий. Дело в том, дорогие друзья, что если у вас, например, даже есть правильные цели, правильные планы, но действия никакие не совершаются, да, если долго мучиться, то кто-нибудь получится. Но если не мучиться, то ничего не получится. Да? Перефразирую известную фразу. Так вот, дорогие друзья, если вы смотрели биографии известных людей, богатых людей, миллионеров, рекомендую почитать. Найдите, есть в интернете целые книги, там по 50 или я не помню, как она называется, который первый раз читал, там 50 что ли собрано биографий богатых людей, и посмотрите, как у них проходило. У них проходило все, как я вам рассказываю, по закону волны. То густо, то пусто. То есть они много раз прогорали, потом опять поднимались. Но поднимались за счет чего? За счет того, что они совершали много действий. Правильно, неправильно, но много действий совершали. И в результате получали опыт, в следующий раз при каком-то крушении своего бизнеса или еще чего-то, при финансовых каких-то коллизиях, они уже использовали тот опыт, который у них есть, который они получили. Дело в том, дорогие друзья, что невозможно жить так, чтобы у нас все время все получалось. Вспомните, как Сталлоне сказал, говорил своему сыну в небезызвестном фильме, он говорил следующее, что не важно, сколько раз ты упал, важно, чтобы ты поднялся на один раз больше. Вот и вам тоже я желаю, чтобы поднимались на один раз больше. Не важно, в каком вы положении, что с вами сейчас, плохо или хорошо ли. Желаю, чтобы при любых раскладах вы поднимались на один раз больше и достигали того, чего вы хотите. Итак, мало действий. Необходимо совершать действия. Если вы не будете карабкаться, то вы не вылезете из ямы никогда. Если будете сидеть и думать, да, я такая умная, я сейчас все придумаю, а чтобы мне получить деньги, мне надо еще лет 10 поучиться, знаний-то мало у меня, и ничего не получится, потому что действий нет. Друзья, деньги, они приходят не через знания, а через действия. Конечно, знания нужны для того, чтобы получить оптимально, максимально много, с наименьшими затратами, как можно больше. Но дело в том, что необходимо совершить некоторые действия. И вот эти действия у многих людей отсутствуют. Нормально? Записывайтесь на диагностическую консультацию. Ссылка под этим видео. Еще есть вещь, я иду дальше по списку, есть такая вещь, которая мешает накоплению денег, это то, что многие люди, многие-многие, они почему-то уверены, что богатство свалится на голову, что они вот мне пишут, Игорь, как выиграть в лотерею, а как мне там заставить моих должников, которые там скрываются, отдать долги, то есть ждут какую-то манну небесную. Друзья, не будет никакой манны. Вот считайте, что ее нет. Если вы отдали деньги в долг и а вам не возвращают, считайте, что их никогда не будет. Конечно, необходимо, как, как, как говорил, господи, как его наш чекист номер один, он говорил, что должен быть холодный ум и горячее сердце. Феликс Держинский. Да, вот. Холодный ум и горячее сердце. Почему? Холодный ум, чтобы, про эмоции я позже скажу, чтобы не разбалтывать себя, чтобы ну вот, не мешали они вам эмоции. Так вот, друзья, многие уверены, что богатство какое-то само придет. Нет, оно не придет само. Не, не упадет оно само, не свалится на голову, никакой манны небесной не, нет. Есть только вы, ваши желания, ваши планы. И еще, друзья, если вы до этого не задумывались и не слышали, я вам скажу лайфхак оттуда сверху. У вас, а, не, не, извините, у Бога нет других рук, кроме ваших. Других рук нет у Бога, кроме ваших. Нет других рук. Только вот эти две руки, вот эти две руки, две ноги, два глаза, два уха. Один нос, зубьев, 32. Понимаете, нет других у Бога рук, кроме ваших. И все, что вы делаете, это как бы делает Вселенная для вас, но делает вашими руками. Вот это очень важный момент, друзья. Некоторые это недооценивают и не догадываются, что так и есть. Но на самом деле это так. Запомните, у Бога нет других рук, кроме ваших. Нормально? Сам прям порадовался, прям энергию получил. Вот. А мы продвигаемся, спасибо за сердечки, а мы продвигаемся дальше. Продвигаемся к тому, что, помните, я вам говорил, что нет подушки безопасности. И эту подушку безопасности, некоторые говорят, ну какая подушка безопасности от зарплаты до зарплаты? Друзья, Вот если вы возьмете себе за правило и будете в подушку безопасности откладывать хотя бы 10% каждый месяц, 10% от доходов каждый месяц, вы увидите через там, год или больше, какие будут огромные результаты. И если вы хотите действительно получить подушку безопасности, то сделайте так, чтобы эти деньги никуда не расходовались, даже если все там... А это деньги как бы вот... И не надо называть это на черный день. Это не хорошее название, это негативное название. Нужно назвать подушка финансовой безопасности. Сделайте себе такое такой подарочек, и вот эту подушку начните откладывать, может быть, сегодня. Кроме того, что 10% не можете 10, возьмите 5 для начала, но делайте это каждый месяц, каждый месяц. Я это делаю, делаю по-другому немножко, у меня другая схема, потому что у меня нет такого, что там зарплата, у меня все размазано, да, как бы откуда деньги приходят. И я по возможности с каждого э, прихода ко мне денег, ну, я не считаю, там пришло, там вчера пришло, мне там 5700 рублей. Э, сегодня еще придет, э, я их сложу и положу вместе. Э, у вас может быть по-другому, если вы получаете там определенными кусками, то проследите, чтобы хотя бы 5%, а лучше 10%, а лучше 15% вы откладывали. И поймите, друзья, это будет давать вам энергию. Будет давать вам энергию, вы будете понимать, ради чего. Вы можете это накапливать по-разному. Конечно, в чулке хранить где-нибудь еще. Но можно накопительный счет в банке. Да, там, конечно, инфляция, там все дела. Я считаю, что нужно деньги не так копить, нужно их вкладывать в бизнес обязательно. Ну, это я так считаю, чтобы это приносило деньги. Но, опять-таки, это не всем надо. И это достаточно большой риск, потому что вот, я недавно ну, потерял кучу денег. Почему? Ну, не угадал, называется. Пандемия сожрала все. Вот. Ну, ничего страшного. Главное, чтобы на один раз больше подняться. Да? Вот. Понимаете, о чем я, дорогие друзья? Вот. Дальше, вот про подушку безопасности я вам коротко рассказал. А, есть еще такая штука, которая называется а, случайные деньги. Есть такая штука. Есть Даже если вы планируете бюджет, бывает так, что к вам приходят некие случайные деньги. Так вот, случайные деньги вы распределяете точно так же, как и не случайные. Как это сделать? Ну, я говорю, вот буквально вчера, ну, ну немножко, 5700 рублей мне капнулось, какой-то партнерки там мне прислали, вот, я уже забыл, когда я, чего там, оно капает там, где-то что-то продалось, вот, а мне присылают. Это бывает, бывает 20 тысяч в месяц, бывает 3 месяца ноль по этой партнерке, поэтому я даже не считаю, что это за доход, ну, идет, идет. Вот, 5700 вчера пришло, вот, и... Как надо распределять? Часто бывает так, что если свалился подарок, там заплатили премию, еще что-то, люди что стараются сделать? Ну не надо вам рассказывать, вы сами знаете. Быстрее бежать себе что-то купить на эти деньги. То есть они как были, как пришли, так и ушли. И забывают отложить себе в подушечку безопасности, отложить себе еще там на что-то, например, там на какую-то выплату часть этих денег. Понимаете, о чем я говорю? Обязательно, но э, есть еще правило, есть еще правило, для того, чтобы к вам деньги приходили, и чтобы у вас деньги были, необходимо, друзья, не угадаете, делать себе подарки. Делать себе подарки, обязательно делать, обязательно делать себе подарки. И э, с любого, вот я э, пользуюсь таким же тоже, Методом такой стратегии с любого прихода денег 10%, ну плюс-минус, конечно, если мне надо, то я могу и 20 взять, делаю себе обязательно подарок. То какую-нибудь штучку куплю, то на Алиэкспрессе чем-нибудь закажу, чем-нибудь важное, там, кухонный, там, вот, то там вот электрогитару, например, получил, там, пришли деньги, купился нормальную гитару вторую. Вот, то еще что-то, понимаете? То есть, делаю себе подарок. Почему так надо делать? Дело в том, что если просто все время работать, особенно если есть кредиты, особенно если вы каждый месяц отдаете дяде, тете, непонятные банки отдаете эти деньги, а себе взамен ничего. Получается, не просто же оно называется кредитное рабство. Потому что, в принципе, это рабство, когда вы денег не видите, они как-то со счета на счет переползают и все, ипотеки эти, считай всю жизнь, там 30 лет выплачивать, да, или там 20 лет, насколько у вас сам ипотека, выплачивать, о а себе ничего. Нельзя так. Сделайте так обязательно, чтобы с любого прихода денег, с любого потока денежного, который к вам поступает в ваш бассейн, обязательно хотя бы 10% на удовольствие для себя, может быть, для своей семьи. Для себя важно. Почему? Потому что мы же не роботы. Тоже надо делать что-то себе приятное. Там вот я колечко купил, например, когда-то вот с этих. Вот это колечко купил именно с денег, которые пришли. Приятно. Вот я ношу, мне приятно, мне нравится. Необычно, красиво. Кстати, вот второе. Второе тоже. Это ручной работы, серебро. А тоже, тоже это самое, с одного из доходов, ну, правда, давно, вот, а это железки, вот, правда, вот это камень а, не, не метеоритный, а взят с того места, где в Таиланде упал метеорит, у меня такой вот перстень, и еще есть там такие подвески тайские, ну, ладно, про подвески Хорошо, понимаете, да, дорогие друзья? Спасибо за сердечки, спасибо, друзья. Так вот, значит, есть еще такой важный момент, я вам рассказал, что вот эти случайные деньги, их нужно тоже так же разбивать. Часть себе на подарок, часть инвестиция, может быть, часть на подушку безопасности. То есть инвестиции, инвестирование и подушка безопасности – это разные вещи. Потому что, когда мы инвестируем, мы что себе создаем? Мы себе создаем прибыль. Да, покупаем акции там или вкладываемся куда-то. Там кто-то биткоины, кто-то еще что-то. Вот. А когда мы откладываем подушку безопасности, в принципе, она как бы ну и не растет. там, Конечно, сжирается там инфляция, но все равно эти деньги есть. Хотя бы так. Лучше, конечно, инвестировать, но подушка безопасности тоже. Мало ли кто-то заболел, там разбилась машина, там сгорела дача. Там, ну, всякое бывает у всех людей, как бы мы не застрахованы. Мы живем в таком мире, что гарантировать можно только одно. То, что мы все умрем. Все, больше гарантировать ничего нельзя. Но такой вот я оптимист. Вот. Нормально? Хорошо. Дальше. Для того, чтобы можно было и откладывать деньги, и получать себе какие-то подарки, необходимо свою жизнь устроить таким образом, чтобы экономить, но экономить не себе в ущерб. Помните, я сегодня говорил, что мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи? Чтобы экономить... Нужно выбирать оптимальный вариант. Вот на чем-то можно экономить, а на чем-то нельзя. Например, сэкономили на куртке, купили из искусственной кожи. Или там из чего-то, из тряпочки. Что произошло? Зимой мороз, да? Газа в стране нет. Все замерзли. Простуд... Там кто-то себе простудил печень, почки, внутренние органы. На больницу больше потратится, чем чем если бы купил себе нормальную куртку, теплую там какую-то. Понимаете, о чем я говорю? Не потому, что это какой-то это, давайте в тулупах все ходить. Нет, просто выбирайте для себя оптимальный вариант. Оптимальный вариант, который вам был бы и а, не столь затратен по деньгам, и чтобы красиво выглядел. Ну, это, как говорится, чтобы, чтобы не пил, не курил, и цветы всегда дарил, тещей мамой называл. Понятно, что идеальный вариант. Идеального никогда не получится. Но хотя бы оптимальный, как я говорю, вариант. Хотя бы, чтобы можно было и то, и другое, и третье, и пятое. Нормально? Спасибо за сердечки, дорогие друзья. Очень приятно, что сердечки идут. Нормально, да? Дальше. Еще, чтобы накопить... Ну вот, я вам сегодня говорил, что у меня в основном клиенты, это клиенты, которые русскоговорящие, заграничные. Да, Европа, Америка. вот. И у них там это... Я, я раньше тоже не замечал, что так можно, но на самом деле, когда мы разбирались с бюджетами, они все говорят про налоги. Говорят про налоги, а также говорят про... Там же есть у них куча всяких, ну в разных странах по-разному, есть там так называемые возвращаемые деньги, там у них тоже такое есть, как у нас. Кстати, в России то же самое есть, можно там, например, если вы оплатили лечение, то вам с налогов возвращается там часть суммы, то есть надо разузнать, как, как правильно это делать и тоже включить к себе, тоже включить к себе обязательно. Я тоже этим ну, пользовался пару раз, но как-то тоже забываю на самом деле. Вот вам такой лайфхак. Ну, конечно, сейчас в интернете можно про все узнать, какие выплаты можно себе получить обратно. И можете это сделать. Вот, хорошо. Фух. И осталось мне сказать еще такую вещь, как я вам обещал сказать про эмоции. Про эмоции. Когда, друзья, процесс накоплений связан с большими эмоциями, то есть человек радуется, что он там деньги эти собирает, не радуйтесь. Помните, что холодный ум и горячее сердце. А вот эти эмоции, если говорить языком эзотерики, идет ну, для Вселенной, смотрите, как происходит. Вселенная делает так, чтобы вам было хорошо. Может быть сначала плохо, а потом хорошо. Может быть сначала очень хорошо, потом очень плохо. Ну, то есть вот. И получается следующее, что Вселенная следит за нами, как мы себя ведем. И, к примеру, если мы радуемся, что к нам деньги пришли, то есть просто деньги, мы еще ничего не купили, просто деньги. Я говорю про это. Процесс накопления. Когда сильные эмоции, то Вселенная говорит, ну, раз он порадовался, значит, что надо его огорчить. Поэтому, друзья, холодный ум, горячее сердце, Феликс Идмундович Держинский был прав. Необходимо это делать без особых эмоций. И, как говорится, граф считает счета на своем счету. Это означает, что... Сделка считается законченной тогда, когда я получаю на свой счет деньги, или когда я приобрел дом, получил э, документ, соответственно, да, зеленку раньше была, называлась, вот, то есть э, право собственности. А не тогда, когда я эти деньги накопил, думаю, вот все, будет квартира, бах, что-нибудь случилось, э, эти деньги пропали, или еще что-нибудь. То есть, понимаете, о чем я говорю? То есть, вот эти лишние эмоции, они не только отжирают деньги, но они и забирают эти деньги совсем. Часто так бывает. Наверняка кто-то припомнит ситуацию, когда у вас так было. Нормально? И тогда законный вопрос. Так, что тут мне пишут? И тогда законный вопрос. Так, сейчас я прочитаю Светлана. А, а, Мерлинчик, всем присутствующим. Ага, понятно. Да, я раньше думала, что скоро разбогатею, и при этом ничего не меняла. Вот, Виктория. Уже много вкладывала, Все равно сдвинуться с мертвой точки банкротства тяжело. Я сейчас расскажу, как раз мы к этому подходим. Да, делаю себе подарки с любого дохода, но у меня есть целевые деньги тоже. Супер. Отлично, Виктория. Прям сердце радуется, что... Uh, у вас все так. Так, а где у меня. Ага. Так, что-то. А, эфир завершился почему-то. Ну ладно. Вот. Facebook почему-то часто эфир закрывает. Надоело ему. Я ему надоел. Вот. Uh, хорошо, друзья. Uh, так, у нас тут вот это. Ага. Отлично. Ну и теперь мы переходим к тому же, к тому моменту. Вот я все рассказал, чего не надо делать, почему это происходит. Это мы все с вами разбирали про что. В основном, что у нас деньги какие-то есть, что-то поступает, и мы регулируем на выходе. Да? Из нашего бассейна вот эта труба как-то выливается. Но теперь давайте обратим взор на ту трубу, по которой входят деньги по которой они входят. И вот здесь вот возникает много всего интересного. Почему? Потому что а, часто у людей бывает так, что входящий поток меньше, чем исходящий. И поэтому что? Бассейн скуднеет, никаких запасов. И там уже он влажный, даже пересыхает, как, как э, в пустом колодце, да, в пустыне. Получается следующее, что необходимо наладить вот этот процесс прихода денежного. Как его наладить? Вот для этого у меня есть специальный для вас метод. Специальный метод. И э, этот не метод даже, это система, которая называется умножитель денег. Что это за такой умножитель денег? Почему это так? Я уже вам сегодня рассказывал, что ко мне обращаются разные... Разные слои населения по доходам, по своему там по финансам, по своему положению, география То есть много-много у меня на карте есть отмечено, где только нет моих клиентов. На Северном полюсе пока нет. И на Южном практически у меня клиенты были представлены из всех, из всех и из Африки, из Австралии, Америка, Северная, Южная. Ну, Евразия понятно, из Исландии была даже дамочка, из Японии, из Таиланда. От, ну, много было кого моих клиентов. И знаете, у многих, кто приходит ко мне, у них задача стоит такая: где взять деньги, каким образом запустить этот поток. И я под это дело сделал специальную систему. У меня есть много систем. Когда я работаю индивидуально, мы там выстраиваем немножко более такую, как вам сказать, глубинную, глубокую, то есть на большой срок и так далее. Но есть система, которая называется умножитель денег. Я вам ссылочку присылал. Если вы смотрите в Инстаграме, поднимитесь в шапку профиля, там есть ссылочка. Если вы смотрите ВКонтакте, у вас тоже там ссылочка есть. Если нет, я под этим видео потом проверю. И если админы смотрят, пожалуйста, положите ссылочку вот, туда, чтобы она у нас там есть где-то, ВКонтакте должна быть. Вот, если вы смотрите на Ютубе и смотрите в записи, то под этим видео, вот, там ссылочка есть, можете переходить. И там все подробно описано. Но ну, буквально, я вам обещал полтора часа, у нас еще 20 минут есть. Я вам буквально быстренько сейчас расскажу, что же это за умножитель денег. И напомню, что завтра буквально у нас будет... Этот интенсив, который называется «Умножитель денег». И на этом интенсиве первое, что я вам расскажу, это про три гарантированных методики умножения доходов. И самое главное, что вы должны понять, что эти методики работают. Эти методики, они созданы таким образом, я сейчас скажу следующее, что а, из трех методик, эти три методики, они не работают все и на всех. Изучив три методики, вы найдете из них одну вашу, которая точно на вас сработает. Потому что на, на кого-то одна срабатывает, на кого-то другая, на кого-то третья. И в зависимости от того, чего вы хотите, я вам рекомендую все три эти методики изучить и попробовать вот эту, вот эту и вот эту. Я завтра вам подробно расскажу, не буду сейчас. Вот. Также при помощи трансформационных практик а, мы с вами разберемся со страхами и сомнениями, потому что очень много закрывают нам страхи и сомнения. И как раз умножитель денег он создан для того, чтобы, про уверенность я потом скажу, чтобы страхи и сомнения закрыть. И мы с вами завтра сделаем на нашем интенсиве такой процесс, который позволит вам на уровне уже гипнотрансового состояния, погружения, получить прям в подсознание инструкции, которые помогут вам в дальнейшем, в том числе и про холодный ум, горячее сердце. Ну, там по-другому будет называться. Понимаете, да? Вот. Дальше. Дальше мы с вами будем еще... Я вам дам завтра надежную методику специальную, как обойти ограничения и денежные блоки? Потому что многие люди не замечают, вот живу-живу, нет денег. Почему? Непонятно. Оказывается, что есть такие штуки, как денежные блоки. И в основном мы на умножителе денег работаем именно с головой. С головой я вам буду рассказывать и показывать, и у нас будет несколько практических погружений, чтобы вы могли трансформировать свой ум, а потом дальше вы сможете работать с этим дальше. Мы сделаем индивидуальную диагностику денежных блоков, и я вам расскажу про несколько стратегий, как можно убирать. Завтра да, записывайтесь, ссылочка есть. Цена 2500 рублей. Всего, друзья, всего. Вот. Проходите по ссылочке, записывайтесь, и будет нам всем счастье. Также э, мы поработаем завтра в умножителе денег именно, очень важный момент, я уже вам говорил, именно про уверенность. Есть такой стержень уверенности, мы его прокачаем, мы выявим основные причины неуверенности, которые есть у вас. Не у всех есть все причины, но у каждого человека есть свой набор причин неуверенности, свой набор блоков и в связи с этим мы с вами как раз и сделаем, сделаем специальную практику, где вы уверенность увеличите ну, как минимум в два раза. Также вы получите на нашем интенсиве, который называется умножитель денег, получите инструменты по трансформации мышления. Вот. По перетрансформации, ну, я вам сейчас коротко еще расскажу пару слов буквально. Также мы с вами займемся тем, что перепрограммируем ваше мышление на успешность. И в процессе проработки методик и стратегии работы с вашим сознанием и подсознанием мы внедрим программы успешности и внутренней мотивации. Сегодня я говорил, что если нет мотивации, то тогда бесполезно что-то делать. Нормально? Хорошо. Дальше. Ну и конечно у нас будет практика по снятию страхов и сомнений, которая называется колокол сомнения, будем разгонять. И конечно же, как обычно, наполнимся энергией позитива, и вы получите хорошее настроение, как всегда. Вы знаете, что я всегда провожу дня там и полезно, и легко, умею объяснять сложные вещи очень простыми словами, ну и конечно будет весело. Весело быть всем. Нормально. Ссылочка у вас есть, дорогие друзья. Пока еще есть время. До завтра у вас можете записаться, оплатить. Если какие-то вопросы, там есть служба специально обученная, которая поможет вам ответить на ваши вопросы. И, друзья, у нас в заключении остался еще один блок, который называется «Где брать деньги на роскошь?». Вот, где брать деньги на роскошь? И здесь я вам скажу следующее. Как только вы научитесь пользоваться умножителем денег, вы увидите, что, возможно, некоторые вещи покажутся вам роскошью, а некоторые, наоборот, покажутся тем, что вам жизненно необходимо. И вот в этом разрезе необходимо вам будет разобраться внутри себя, что для вас роскошь. Помните, мы вначале говорили... О том, что такое для меня богатство. И вот что такое для меня роскошь. Я вспоминаю, у меня клиентка пару лет назад из Германии. Она говорит, все, Игорь, все, поздравляю нас. Я купила себе новый дом. Купила новый двухэтажный дом. вот Там в небольшом городке, правда, в Германии. Вот, и потом она у меня там, почти год она была у меня в сопровождении. вот, Потом вышла замуж. <смех> Нашла себе немца, бюргера вот состоятельного, кстати, вот. и перестала ко. Ну все хорошо у нее, мы так иногда она мне поздравляет там с праздниками. Так вот, я просто показательный момент. Как-то она приходит на, ну когда я веду личное сопровождение, там раз в неделю мы встречаемся. По, по скайпу или в телеграме, и говорит, Игорь, я так устала они вообще просто, вообще очень, я говорю, а что ты делала? Она говорит, я мыла окна в новом доме. Я говорю, сама мыла окна? Она говорит, ну да. А кто же будет мыть? Я говорю, у тебя что, денег нету? И тут до нее дошло, что оказывается же, это не обязательно самой мыть. То есть, ну, у нее был обычный одноэтажный там домик, вот. А потом она купила двухэтажный, так там же окон прибавилось намного. Вот. ей это стало тяжело. И тогда она говорит, а я даже не догадывалась, что так можно. Хорошо, спасибо, что ты мне сказал. И тогда я рассказал историю про свою... То есть вот это роскошь нанимать кого-то, чтобы мыли окна. Или это, или это необходимость решать вам. Мне такое было значит, в Таиланде, когда я жил. И я там снял отель. Мало того, что я себе прям в номер отеля провел выделенку интернет. Тоже там с приключениями. То есть не то, что Wi-Fi, как в отелях бывает, а прям себе конкретно выделенку. Ездил в компанию, ну потому что я там надолго. Я в этом отеле жил больше года. В этом именно. Поэтому я решил, что буду долго. Мне там все устраивало и провел себе выделенку. Так вот, друзья, выделенку-то я провел. И, а там же, ну, не особо роскошный номер, конечно, но обычный такой. А там же не предусмотрено, что можно, нужно там, здесь у меня кресло есть, все мягкое, все там, а там не было. Стоял стул со спинкой такой, ну, не пластиковый, деревянный, нормальный. Вот, и я мучился, у меня болела спина. У меня, значит, ну, и так, я уж купил себе подушки какие-то подстелил там, из натурального каучука под спину, под, ну все, все равно неудобно там как-то, вот, и, а в этом же отеле жил мой знакомый, предприниматель, у него там было несколько кафе, это в Патае все было, Патая, Патая, Патая, так вот, он пришел ко мне, у него там кафе рядом, там постоянно ужинали, собирались там все эти русскоговорящие, там в полиции у нас девчонка работала, Гидами, ну, то есть все новости там, короче, очень интересно было. Ну вот приходит, я говорю, блин, Алексей говорит, слушай, все болит, спина болит. Он говорит, а что? Я говорю, да вот стул какой-то. И он мне сказал, знаете что? Он говорит, а что ты себе кресло компьютерное не купишь? Я такой в шоке. То есть понимаете, да? То есть я даже не догадался, а, там за 3000 рублей по-нашему, вот, купил себе компьютерное кресло и кайфовал потом. Ну, обычное такое. Потом, конечно, бросил. Я же там, куда его дену, с собой не повезу. Понимаете о чем? Что вот наше сознание, оно часто отстает от того, что нам надо. И вот это кресло, оно было не роскошь. Взял, купил кресло компьютерное. Если нужно оно тебе, не нужно. Ну, дешевенькое за 3000 рублей. А, так, а, оно там стоило ну, не рублей, оно 3000 бат стоило. Сейчас бат-то в два раза больше, то есть это 6000 рублей на наши деньги. Но сейчас некоторые домой себе не могут такое позволить, а я себе купил. Понимаете, о чем я говорю? Что вот эта роскошь, она понятие относительное. Если вы, например, покупаете хороший инструмент себе, например, вам нужна для работы вот такая там хорошая качественная гупа. Чтобы она была с подсветкой, там, со всеми делами. То есть, может, она стоит и дорого, но зато вам для работы это нужно. Вот, потому что я много делаю разных мелких штук. У меня там всякие есть. И такие вот есть подставочка с лупой. Я, вот, например, там буду гитару настраивать, там лады стачивать. Мне вот эта штука понадобится. Ну, понимаете, да, то есть, есть некоторые вещи лишние, а есть некоторые вещи. Что называется роскошь? Вот кольца это роскошь или нет? Кольца меня радуют, они мне дают энергию. Да, я понимаю, что бриллианты лучшие друзья девушек, это бриллианты, да, то есть они дают им энергию. Ну не всем, конечно, некоторым дают другие, другие вещи энергии. Так вот, я говорю про что? Что вот чтобы понять, что такое роскошь, нужно тоже прописать, как вы прописывали богатство. Вот для вас это роскошь или какой-то предмет необходимый? И поверьте, друзья, как только вы сделаете то, о чем я сегодня вам рассказывал, ваша жизнь изменится. Но еще, друзья, еще у нас осталось буквально тут несколько минут. Я вас приглашаю, записывайтесь на умножитель денег. Завтра будет всего 2500 рублей, господи. Там будет несколько групп, три группы будет у нас. Вот, Ну, в какую-то вы попадете. Там... Одна группа уже готова, заполнена. Я буду в три комнаты вещать. Вот. Так что, друзья, 2500 рублей. Заходите, и мы разберемся, как открыть вам денежный поток. Каким образом сделать так, чтобы доходы, которые у вас есть, вы умножили. И еще я вам расскажу много всяких интересных вещей. Вы же знаете, что как только я начинаю рассказывать на моих занятиях, кто бывает, я всегда рассказываю и даю больше, чем у нас в плане. Всегда я это делаю. У меня такой принцип. Всегда давать, отдавать пространство больше, чем я обещал. Все. Хорошо, друзья. Ну и что? Теперь мы с вами закончим. Закончим каким образом? Как обычно, я вам скажу пожелание. А для того, чтобы пожелание сказать, вам необходимо... Спокойно сесть, расслабиться, руки положить ладошками вверх на колени себе, угу. закройте глаза и расслабьте все мышцы, расслабьте мышцы рук, дышим спокойно, легко, расслабьте мышцы ног. Дышим спокойно, легко. Расслабьте мышцы плеч, прям такая плечи расслаблены. Мышцы лица расслабьте такая мышцы лица расслаблены. Расслабьте мышцы шеи, все тело расслаблено. Расслабьте мышцы живота. Так. Делаем спокойный вдох и спокойный выдох. И прямо сейчас представьте себе, что у вас появился инструмент. В вашей жизни, который называется умножитель денег. И представьте, как этот инструмент прямо сейчас уже начал умножать ваши деньги. Кто-то представит что-то печатный станок, кто-то представит себе это в виде бизнеса, кто-то представит себе еще в виде чего-то. Представьте, что это у вас заработало. Друзья, прямо сейчас я скажу несколько слов, пока работает умножитель денег. Буду обращаться на ты. У тебя. Все получится. Я верю в то, что ты человек, который достоин гораздо большего, чем у тебя есть. Я верю, я верю в то, что ты человек, который достоин быть гораздо более счастливым, состоятельным, богатым и свободным, чем есть на данный момент. Я верю в тебя. У тебя все получится. Я поддерживаю тебя во всех твоих начинаниях. Хорошо. Угу. Побыли в этом состоянии? Круто. И теперь можно возвращаться во время и место здесь и сейчас, пожалуйста, возвращайтесь, откройте глаза, так, можно ладошки потереть, улыбнуться, улыбнуться этому миру, развести руки и сказать, мир, как здорово, что ты у меня есть. Ох, круто, правда, прям вот чувствуете, как вам хорошо. Ну и осталось, дорогие друзья, сказать пару слов. Спасибо за сердечки, дорогие друзья. Прям ум на мосты. И еще раз напоминаю, что завтра записывайтесь, дорогие друзья, на наш умножитель денег. Так, тут пишут, что... Ага. Так. Ага. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам, друзья. Спасибо за сердечки. Ну, тогда на этом все. Записывайтесь, ссылочки есть в инстаграме, там в шапке профиля, на ютубе есть, и в чате здесь я выкладывал, и есть описание под этим роликом. Всем пока-пока. Меня зовут Игорь Мерлин, я наставник по увеличению доходов. Помогу пробить ваш финансовый потолок и настроить денежные потоки, убрать блоки, страхи и сомнения.